Это вкуснейшее блюдо подойдет как для обеда, так и для ужина. Креветки прекрасно оттенят вкус пасты, любители морепродуктов оценят по достоинству. Смотрите, как приготовить фетучини с креветками. Приготовление этого блюда будет быстрым и приятным, так как на выходе мы получим безумно красивую пасту, аромат непередаваемый. Шпинат и креветки будут достаточно полезными составляющими блюда пасту необходимо обязательно выбирать из твердых сортов пшеницы и отваривать так, как написано на упаковке, чтобы она не была не слишком твердой, не разваренной. Как приготовить фетучини с креветками, я вам с удовольствием расскажу далее. Список ингредиентов в конце видео. Вкусняшки, подписавшимся. Вот что нам понадобится. Сметана. 250 миллилитров, фито, 100 грамм, красный перец, 4 чайных ложки, соль, 1 чайная ложка, чеснок, 3 зубчика, сушеный базилик, 2 чайных ложки, макароны фетучини 200 грамм, шпинат, 300 грамм, креветки, 350 грамм, количество порций, 4. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Пусть вам сегодня повезет.